должен А, вот, есть. Есть? Да, да, да, да, есть уж. Запись идет. Живем мы с вами сейчас в относительно непростое время, поскольку я думаю, что, ну, мне как бы не, не ну, относительно, в общем-то, наверное, прилично лет, да, но не очень много. И я за свою жизнь не помню таких периодов, когда мы все были изолированы друг от друга. Были какие-то периоды собственного личного карантина, да, когда там кто-то из нас там плохо себя чувствовал, не выходил на работу или на учебу. Да? Были какие-то периоды, может быть, когда родственники там плохо себя чувствовали, и мы к ним не ходили. Но так, чтобы вот глобально в какой-то отдельно взятой стране, да еще и в мире, такого вообще, мне кажется, вот не только на мой, но и на, на ваш век тоже не приходилось. И поэтому, в общем-то, этим наша эпоха и знаменательна. Но... Мы, мы потом как бы дойдем к, больше подойдем к выводам, да, философским на насчет того, что, но хотелось бы как-то наш, наш урок еврейского образования, в общем-то, короткий, да, мы не будем, как обычно, сейчас несколько часов, мы буквально там полчасика с вами поговорим, поскольку формат действительно не может, не может продолжаться дольше, формат онлайн, как мне кажется поговорим именно о релевантных темах, которые может на, наши, могут наши источники предложить и, в общем, относительно этого, как бы оттолкнуться и понять вот эту ситуацию, в общем-то, общем с, с еврейской точки зрения, да? Что говорят наши источники, что мы из этого понимаем, почему они это говорят, какие, может быть, обычаи древние спасли э, очень много евреев э, в средние века и в дальнейшем, э, которых, вероятно, мы забыли или может быть, важность которых потеряла со временем свое значение, но мы вот о них себе напомним, мы, в общем-то, подумаем, почему, как и зачем. Вот. И э, вы знаете, что такое Пикуахнефыш. Да, пикуах это, в общем-то, важность спасения, сохранения жизни вудаизме, она э, важнее всего. Она даже э, фактически перечеркивает все предписания, которые нам э, источники говорят о шабате. Можно нарушить шабат, можно даже нарушить Йом-Кипур. И э, если это э, вопрос жизни и смерти, то тогда э, можно человека транспортировать в больницу, можно, э, можно поехать спасать его каким-то образом. Да? То есть вот Пико именно вот, э, когда вопрос о сохранении жизни человека стоит весьма остро, он он нам фактически дает нарушать все другие предписания. Собственно говоря, почему? Да? Может быть, мы знаем, как бы универсальность, естественно, этой фразы. В общем-то, человеческая жизнь, как бы, да, и по всем гуманным и гуманистским принципам, она очень важна, всегда была и везде, но почему-то именно иудаизм говорит об этом как о самой важной вещи, о самой важной основе. И мы видим в книге ⁇ да, э, мы видим, э, про, прочитаем вот буквально только первый абзац, я прочитаю его, потому что с микрофонами не будем играть. Давайте я буду прочитаем, а потом мы как бы поговорим немножко с вами об этом, откроем микрофоны. Написано так, э, только берегись и весьма оберегай душу свою. Душа и тело, понятно, это одно и то же, имеется в виду жизнь, да, понятно чтобы не забыл ты того, что видели глаза твои, чтобы не ушло это и сердце твоего в, и так далее, поведая о них сынам твоим и, и, и сынам сынов твоих. То есть важность сохранения человеческой жизни, она лежит как бы не только на э, Творце, да? но и на нас, на нас самих, что мы должны всегда помнить, что на нас лежит ответственность э, оберегания и сохранения собственной жизни. Вот. И дальше там продолжается история и дается нам э, как бы конец. Текст исторический, когда это говорится, и кому это говорится, когда мы, собственно говоря, стоим у горы Хорев, э -э, речь идет о получении Моши э -э, скрижа Лизавета, и заканчивается, значит, наш э -э, с вами фрагмент тем, что опять говорит нам э -э -э Всевышний: говорит такую же фразу: что берегите же очень души ваши. То есть не просто берегите, очень берегите. да. То есть самое скрупулезное вот это вот отношение человеческой жизни, оно должно быть как бы. На нас, во-первых, а во-вторых, это то, то первое и первостепенное, о чем мы должны заботиться и думать всегда. И, вероятно, вот у нас тут продолжается наскальная живопись, но мы будем пытаться каким-то образом немножко абстрагироваться от нее. Вот. Собственно говоря, зададимся вопросом, почему. Так важна человеческая жизнь. Важна ли она для нас самих? Важна ли она для нашей, может быть, семьи, нашего окружения? Может быть, она важна для нашей общины каким-то образом? Может быть, она важна по каким-то другим принципам? И э, за, оставим этот вопрос, как бы, что называется, вынесем его на поля и прочитаем, что говорит наш Вавилонский Талмуд, э, э, трактат Бава Кама. Я, я перевела сама э, Сарамита, поэтому, э, вот, э, что называется перевод вольный, э, учили мудрецы, если в городе эпидемия, ну там на самом деле это чума, да, говорится об этом, не выходите, имеется в виду из дома. Э, Талмуд у нас очень, очень кратко, он не поясняет все, э, все абсолютно слова предложения и написано, как сказано, и тут как бы Талмуд берет источник из ссоры, естественно, и написано, пусть никто не выходит за двери дома, до утра. Что значит до утра? Значит, ночью нельзя выходить, а утром вроде как можно выходить. Да? Это из книги Шмот. И приводится еще одна цитата на эту же тему. Почему? Значит, что нужно делать, когда в городе эпидемия написано, что народ мой, идите в дома свои запретить, спрячьтесь, пока гнев Божий не усмирится. Тут уже нет разделения на ночь и день. Да? Тут нужно как бы запереться в своем собственном доме. Э, пока гнев Божий, видимо, эпидемия, да, мы так это дело понимаем из контекста, и не усмириться. То есть контекста толмудического, да, не контекста самой э, пророка Ишаялу. Вот, и, собственно говоря, что мы понимаем, что первым делом, что нужно сделать, чтобы сохранить собственную жизнь, нужно остаться дома и не выходить, тут написано сначала до утра, а потом вообще пока не пройдет, в общем-то, этот Божий гнев, да, пока не закончится вся эта эпопея. И э, дальше вот эта вот э, Сугия Талмудическая заканчивается тем, что э, рассказывается про мудреца, которого зовут Рава. И написано, что во время чумы он всегда закрывал окна дома своего, как сказано, и тут опять же приводится цитата из иреме э, 9 глава, написано, ибо смерть стучится в ваши окна, врывается в наши дома, не щадит ни детей на улицах, ни юношей на площадях. То есть, что нужно сделать? Опять же, даже наш мудрец Рава тоже приводит такое же, собственно говоря, такое же решение вопроса. Нужно закрыться дома, закрыться дома, чтобы сохранить собственную жизнь, чтобы не заразиться, чтобы не заразить других и так далее. Это первое, что делается. Эх. Эх. Эх. Э, да, если можно выключить, пожалуйста, микрофончики, потому что фонят и слышно на телефон, как работает у людей. Значит, что мы понимаем? Что мы, во-первых, понимаем, что э, самое важное, что нам говорит Тора, о том, что э, мы должны первое, о чем мы должны заботиться, о том, чтобы сберегать и сохранять наши собственные жизни ответственность на нас, что для этого нужно сделать? Нужно запереться дома. Собственно говоря, наше министерство здравоохранения делает все правильно, да, это и по Торе тоже верно. И, в общем-то, э, фактически мы таким образом блокируем распространение вот этой эпидемии. Вот. Теперь поговорим о… Э, пропустим третий, э, третий отрывок. Сейчас одну секундочку, и перейдем сразу к четвертому. К третьему вернемся. Э, Рамбан в своей книге «Мишне э, когда он говорит о, о законах относительно образа жизни, говорит, собственно говоря, для чего мы должны сохранять собственную жизнь. Помните, мы вопрос этот оставляли на полях, да, для себя, для семьи, для общины, для чего, да, и что пишет нам Рамбам? Он пишет так, поскольку поддержание тела здоровым, одна из составляющих путей Господа, то есть как бы то, то, как фактически Творец правит на земле, и как вообще земля, собственно говоря, как, как наш мир развивается, как мы живем, как наша жизнь продолжается и так далее, так как невозможно понимать и познавать, будучи больным. Должен человек отдалять себя от вещей вредных для тела и приучать себя к вещам полезным и восстанавливающим здоровье. В чем соль истории здесь у нас? Что человек не может понимать и познавать Творца, то есть фактически не может ему служить, если он болен. Так для чего, да? это уже ответ на наш первый вопрос, для чего мы должны сохранять свою собственную жизнь, для того, чтобы... У кого там микрофон еще работает, скажите сами. Для того, чтобы служить Творцу, для того, чтобы воспринимать и, и понимать и учить то, что нам надо учить, свиноводору, да, там э, законы и так далее, и э, служить Творцу, то есть фактически молиться, да, быть частью общины, продолжать э, свой род, фактически, да, то есть чтобы увеличивался наш народ и тем самым продолжал э, служить Творцу. То есть это не индивидуальное какое-то на нас лежит задание, что мы должны сохранить собственную жизнь для того, чтобы вот просто вот ее вот сохранить. Или там, чтобы нашим близким было приятно и замечательно, потому что они нас любят или к нам привыкли, или им с нами весело. А для того, чтобы мы могли, что называется, в здравом уме, да, и, и теле. Служить Творцу. И это очень интересная концепция, потому что фактически мы об этом, ну вот, когда нам такую вещь говорят, что нужно там первым делом опекуах, и так далее, первым делом сохранение жизни, мы бы об этом не догадались, я думаю. Вот. И это очень как бы показывает интересным образом всю философию иудаизма. Она коллективна, она общинна, эта философия. На нас, на каждом из нас, на каждой из нас возложена вот эта вот ответственность за себя и за других. Потому что когда я ответственна за себя, я ответственность за других тоже. Если я отдаляю себя от общины, то фактически я отдаю общине быть возможность быть здоровой, да, и так далее, процветать. Точно так же каждый из нас. Это то, что мы чем занимаемся сейчас, еще раз, в общем-то, низкий поклон Министерству здравоохранения. Видимо, не только нашей страны, но и вообще. Вот. Теперь вернемся к третьему отрывку. Я сейчас вот к нему буквально вернусь. Говоря, как мы это делаем? Мы говорили, что мы закрываем себя в домах, видели в Талмуде, как президент, да, вот. Что такое «натилат ядайм»? Это, мы знаем, что это омовение рук, но нету такого слова здесь «рыхицат ядайм» на иврите, да, вот само, само омовение. «Натила» вообще, «литоль», от слова «литоль» — это взять что-то, да? какое-то это взимание рук, причем тут вода. Причем тут какие-то религиозные, там, какие-то ритуальные вещи. Почему это так называется? Талмуд нам говорит о том, что Натилат Ядайм вообще изначально оно от слова «натла», то есть от вот этого вот ковшика, которым, собственно говоря, омываются руки. И этот обычай у нас идет как бы с давних очень времен. Но вообще Натилат Ядайм, вот это как бы взимание, вознесение рук, да, вот Коэна, когда делают благословение, я сейчас попробую сделать. Вот так вот они делают под вот, Талитом, вот, если кто не знает, да. Если попробуйте, можете сейчас попробовать, это интересное очень упражнение. Мы тебя не видим. У всех получается, а около получается и играет, даже легенды, что можно знать. Говорил о том, что как бы молился, он возносил руки к небу это так как бы ну, молитвы не, не особенно можно так делать вот по, поэтому значит вот такое вот ну и что мы застряли олю не слышит? вот да. у меня пропадал опять интернет меня слышно Ой, да окей Значит, э, про шломо я сказала. Одну секундочку, мы вернем тогда, э, вернем текст. Видно текст, да? Yeah. Да. Окей. Okay. Значит, э, вот отсюда на тела отъедаем. Как бы, с одной стороны, вроде как, э, когда человек служит Творцу из наших предыдущих источников, да, он перед службой должен вести, как бы одеться, да, быть чистым, опрятным и так далее. То же самое, когда мы молимся. Мы возносим руки, не возносим руки, это не важно, но руки должны быть чистыми, потому что это как бы первостепенное наше соприкосновение с ритуальной нечистотой. Мы не касаемся там головой, да, или чем-то другими частями тела, в первую степень мы в первую очередь мы касаемся руками. И поэтому важно, чтобы чистота рук была соблюдена. Причем и религиозная чистота и, и физическая, да, одно другому. Вот. И откуда мы, собственно говоря, знаем о, э, о омовении рук? Написано в книге Шмот «Сделай медный чан для омовения с медной подставкой, помести его между штатром встречи и жертвенником на туда воду. И пусть Аарон, мы знаем, что все они от Аарона, это брат мужа». «Пусть Аарон и сыновья омывают им руки и ноги». На сегодняшний день это интересный момент. В исламе, кстати говоря, омывают ноги тоже. Это авраамистская религия еще одна, которая произошла также от, э, от иудаизма. Это одна из трех монотеистических авраамистских религий. И э, пусть омываются, входя в шатер встречи, это вот святая святых, пока еще не было храма, Да, был вот этот вот кочующий э, шатер э, откровения, чтобы не погибнуть им. То есть, что мы понимаем, mm -hmm. что Скажи. если они не омывают руки и приходят святая святых, они могут умереть, потому что их просто э, по настигнет Божий кар. Да? Насколько, насколько важно на теле отъедаем. Теперь э, я пытаюсь опустить секундочку вниз, э, вниз текст, одну секунду. А, вот. Девочки, выключите микрофон, ведь все слышно, что у вас там делается. Звук уходит. Окей. Или перед служением у жертвенника, принесением жертвы Господу. «Пусть омывают руки и ноги, чтобы не погибнуть», еще раз написано, чтобы не погибнуть, и да будет это для них законом вечным во всех поколениях. То есть, что это значит? Все поколения дальнейших священников, которые работают в храме, уже после того, как мы уже вышли из пустыни, получили Тору, у нас есть храм в Иерусалиме, и первый, и второй, и так далее, священники, работающие в храме, приносящие службу, обязаны омывать руки». Да, вот делать это на тела отъеда им, вот это то, что мы привыкли делать. Теперь что происходит? Они э, должны были омывать руки не только, когда они несут, при, приносят э, жертвы, да, когда э, ежедневные, но и, когда они, э, э, я почему-то тебя слышу сейчас два раза, э, когда они э, принимают вот эту десятину, которую люди им приносят. Да, вот когда они ее едят или когда они ее принимают, они должны обязательно омывать. Руки. И какое благословение мы делаем над омовением рук, мы говорим баруха та, элоэйну мэллаха улама, цивану ядай, да, что у вас есть здесь русский перевод, что благословен ты предвечный наш, э, светивший нас законами своими и заповедовавший нам омовение рук, то есть откуда мы знаем, что он нам заповедовал, потому что вот этот вот есть у нас фрагмент из Тора, мы знаем, что там мы заповедованы, Э э oh, руки. Но откуда мы знаем, что это мы, а не только Арон и его, э его сыновья, написано и сыновья, и, пока, и во всех поколениях, да? И что происходит в течение истории? В течение истории происходит то, что у нас с разрушением второго храма не было больше третьего. Вы это знаете, да? То есть э третьего храма у нас нет. Соответственно, что происходит? Что вся ритуальная часть еврейской жизни перешла куда? Перешла синагогу. в синагогу и домой. Правильно? То есть синагога у нас вообще в некоторых источниках называется Мигдаш Меат. Бейт Мигдаш это как бы храм, а Мигдаш Меат это маленький храм. Соответственно, синагога и дом. Дома ритуальные все вот эти собрания, например, как Палат Шабат, как зажигание свечей, как молитвы и так далее, они происходят сейчас дома. Они происходят еще и в синагоге, естественно, когда там собираются люди. Но заповеди, они такие же заповеди, как и изначально были. Соответственно, на нас возложено делать омовение рук и дома тоже. И э, про нетилу, что такое я говорила, что это не омовение, а именно взятие, да, вот вознесение какое-то. И, э, в принципе, когда мы делаем нетилат, ядаем, при каких э, при каких ситуациях? Во-первых, естественно, при всех трапезах, которые содержат хлеб. Вы это знаете, да? Во-первых, утром человек встает, э просыпается от сна, перед тем, как он молится, перед тем, как он там э завтракает и так далее, он должен сделать на тела тьедай. Почему? Потому что есть у нас всякие разные места в организме, в нашем теле, которые, в общем-то, не покрыты, покрыты и так далее. Вот. И опять же речь идет о чистоте и физической и ритуальной, потому что мы перед тем, как начать молиться, обязательно должны это сделать, потому что мы должны себя привести в ритуальную чистоту, в состояние ритуальной чистоты. Вот. После того, как человек проснулся и это сделал, перед тем, как он, он молится, он это делает. Перед тем, как он ест или она, естественно, хлеб, любая трапеза, содержащая хлеб, это фактически уже вот люди сидят, это такая основная весьма трапеза. Да? Это не просто там поел яблочко, побежал и так далее, да? дальше на работу. Вот. И обычно трапезы, содержащие хлеб, они, в общем, такие основные. Это, как правило, там, обед, ужин вот такие. Вот. Праздничные, естественно, тоже. Вот. Когда еще мы делаем на тела, отъедаем? Например, очень многие делают перед изучением Торы. Очень многие делают э, при выходе из кладбища, вы видели такие места, да, в Израиле есть у нас э, такие вот источники с водой, и там вот стоит вот как раз это вот медное или не медное, на, си, на сегодняшний день есть и глиняные всякие сосуды и так далее, которые, э, у которых две ручки для чего, чтобы каждой рукой можно было поливать на, на другую руку, да, для этого, вот, э, есть, значит, в Шурхана написано, что мы, выходя из туалета, обязаны это делать, надев и сняв, сняв или надев обувь, после интимной близости и все, что с ней связано, перед Беркат Куаним, например, вы знаете беркатку Куаним, мы... Ну, у Котеля, может быть, кстати, Анот, мы с вами ездили, да, те, кто ездили с нами, два года назад мы ездили, перед тем, как Коэн благословляет общину, они, коины, да, их несколько, идут и делают Нутилат Ядайм, обязательно. И, ну, перед трапезой мы уже говорили, есть еще многие другие случаи, там, насчет бритья и, и стрижки и так далее, и расчесывания волос, это тоже все учтено, но это как, как бы вот такие маленькие примеры. О чем, собственно говоря, я э, веду речь? Реду, веду речь я, я о том, что человек в иудаизме обязан, любой человек, обязан делать на теле от ядам, омывать руки, на мой взгляд, как минимум, вот из, только из этого маленького списка, минимум раз пять в день. То есть после пробуждения, перед тем, как молиться, перед тем, как надеть, после того, как он надел ботинки или она, перед любой трапезой и так далее, это минимум пять или шесть раз. И к чему, собственно говоря, это приводит? К тому, что в средневековой Европе евреи верующие это делали, естественно, и вытирали после этого руки, может быть, по мыло там, были эпохи, понятное дело, до изобретения мыла. Вот, но они вытирали руки влажные, несколько раз в день они их омывали и вытирали, и поэтому всякие э, эпидемии и так далее, и чума и так далее, и так далее, они как бы очень часто проходили или вообще мимо, или затрагивали очень малую часть еврейского населения, что не могло не вызвать что? Антисемитизм, потому что считалось, что раз их это не коснулось, значит они этому причиной, да? Вот, но мы с вами знаем, что все-таки... Э, что все-таки именно вот эта ритуальная чистота, она пришла, привела к нашей физической чистоте, к тому, что, в общем-то, таким образом, инфекции распространялись гораздо меньше или не распространялись вообще. Что, собственно говоря, делает наш мисс Рада Бриют, наш министерство здравоохранения. Первым делом вышел ролик о том, как правильно мыть руки. Вот. Мы всю жизнь живем, и вот они нас учат, как правильно мыть руки, очень многие посмеялись, сказали, ну как так вообще, зачем это нам нужно? Оказывается, нужно. То есть, фактически, нам еще раз напоминают, как важны наши с вами источники, как важно соблюдать то, что в них э, предписано, и какой глубинный смысл у всего этого есть, да? Вот, поэтому э, еще раз нам напоминают о том, как, в общем-то, важно э, помнить свои... Э, свои источники и свою предысторию вот и пятый наш э, источник это и это пройдет да, это э, вы все помните все это то что связано с кольцом царя соломона на котором это написано это то кольцо которое делало царя э, счастливого царя грустным а грустного царя счастливым почему потому что грустный царь смотрел на это кольцо и читал что вот все это пройдет, значит, эта радость тоже ограничена временем, и наступят, вероятно, какие-то другие эпохи, да, менее радостные, что нужно как бы ценить вот эту радость. А когда грустно, он смотрел и радовался, почему? Потому что это тоже пройдет. Да, и наступят радостные эпохи, более как бы оптимистически настроенные, и более позитивные, поэтому э, вот, собственно говоря, на этом хотелось бы э, сегодняшнюю мою э, речь и закончить, э, и сказать, что это действительно пройдет. Я хочу сказать, что э, многие вещи, в общем-то, как-то растягиваются, и, и конца этому не видно, и, в общем, были какие-то войны, мы с вами знаем, по крайней мере, Великую Отечественную войну, которая длилась четыре года. Были какие-то затяжные, очень тяжелые периоды в человеческой истории, Холокос вообще не надо даже упоминать, это само собой разумеется, которые, в общем-то, люди, которые в, в, находятся внутри этого процесса, не видят глобальную э, картину, они не видят как бы масштабы всего этого, они не видят, когда вот уже оно кризис миновал вроде как приближается к концу. Это нам, может быть, не дано. Но, читая эти источники, мы понимаем, что есть кто-то, кто, наверное, кому это дано, и кто это видит, и кто это э, понимает, и, в общем-то, регулирует этот процесс. Поэтому нам ничто, ничего не остается, кроме как довериться вот этому процессу и знать, что и это пройдет. Вот. И, и желаю вам всем, естественно, здоровья, всем вам, вашим семьям. Помните, что мы с вами одна община, и забота о каждой из вас о самой себе, о своих ближних, это как раз забота о нашей общине, забота о том, что народ продолжается, и продолжается и продолжается вот это вот служение. Спасибо. Вот, большое. теперь можете включить микрофон, и если у вас есть